Здравствуйте! С вами Тамара, и сегодняшний расклад для Овнов на октябрь. Октябрь 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Ну что ж, начнем мы с Кельтского креста. И, как обычно, я вытащу 10 карт для вас. А потом мы посмотрим на любовь для тех, кто в паре, для тех, кто одинок, и обязательно посмотрим на финансы. Под колодой, под колодой у нас замечательная карта, карта «Звезда». Старший аркан представляет знак зодиака «Водолеев». Карта исполнения желаний». Ну, месяц для овнов будет замечательным. Все ваши желания исполнятся, все ваши мечты. Ну, может, не все, но хотя бы какие-то. Звездить по этой карте, то есть привлекать к себе внимание, быть в центре внимания. Но для тех, кто одинок, может быть, вы привлечете чье-то внимание и уже не будете одинокими. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с вашим основным раскладом. В центре креста у нас карта влюбленных. Вот и внимание, пожалуйста, точно привлекете к себе кого-то. Которую перекрывает карта четверка кубков. В основе вашего креста тройка мечей. В недавнем прошлым карта умеренности. Во главе вашего расклада королева мечей. В ближайшем будущем рыцарь мечей. Для вас, мои дорогие, десятка мечей. В вашем окружении шестерка кубков. Надежда и страхи королева кубков. И чем все завершится? Восьмеркой Пентаклей. Ну, тема у нас замечательная. Карта влюбленных – это карта такой пары, уже сложившейся пары, серьезные, серьезные отношения, то есть э, э, отношения, в которых вы будете долгие-долгие годы. Если любовь не ваша тема, то карта старший аркан влюбленных представляет знак зодиака близнецов. Кто-то из близнецов может быть для вас очень значителен, Или вы будете выбирать между черным и белым, то есть между совершенно разными вариантами. То есть, например, пойти работать на кого-то или открыть свой бизнес. То есть два совершенно разных варианта. Если вы на кого-то нанимаете на работу, может быть, или вступаете в бизнес с кем-то, то есть у вас два кандидата, может быть, в партнеры по бизнесу, люди будут совершенно разными. Ну, а если любовь, как говорится, то это, как я уже говорила, очень серьезные отношения, длительные. Четверка кубков говорит о э, скуке. Для тех, кто уже в отношениях, может быть, вы немного заскучаете в этот период, у вас что-то как-то э, надо поддать огоньку <laughs> в эти отношения, потому что четверка кубков, но, э, вы знаете, может быть, надо э, не ждать, когда ваш партнер или партнерша что-то будут делать в этом направлении, а самим что-то сделать, потому что четверка кубков – еще карта, которая называется «Не упусти свой шанс». То есть, если вы в отношениях и ждете, когда что-то там будет происходить, скорее всего, может быть, нужно самому что-то сделать для того, чтобы огонь, огонь отношений, огонь страсти продолжал как бы гореть в этих отношениях, но а, в, основе, а, в основе вашего креста тройка мечей, и тройка мечей это карта разбитого сердца, ну у кого-то может быть какие-то либо сердечные, во-первых, в первую очередь это еще и медицинские проблемы с сердцем у кого-то могут быть, это раз, или вот у кого-то из близких может быть, либо это вот сердечная травма, либо любовная может быть, но, вы знаете, вот такую вот эмоциональную травму, душевную травму могут нанести не только в отношениях, это можно получить от детей, от близких родственников, братьев, сестер, на работе тоже может быть что-то, с коллегами, с начальством, когда у вас просто вот, знаете, разрывается сердце, может быть, вы очень вкладывались в, это, в эту работу, а вам что-то как-то не так не получили того, чего вы ожидали, или как-то к вам плохо отнеслись, что-то. Ну, конечно, очень такая довольно негативная карта, неприятное переживание вот по этой карте. А в недавнем прошлом, может быть, вы долго терпели? Э, вот то, что будет... Э, давно уже терпели, я так понимаю. И вот у вас вот эта вот травма произошла все-таки. Может быть, разрыв у кого-то в отношениях. И вы уже давно в этих отношениях терпели, может быть, и измену, или плохое отношение к себе, непонимание себя. Что-то вот... Или на работе, может быть, вы долго терпели плохое отношение к себе, или ваш, вас не ценили, карта умеренности, то есть терпение. Ну, а во главе вашего расклада королева мечей. Королева мечей это женщина элемента воздуха, весы, близнецы, водолеи. То есть ваша противоположная стихия, вы огонь, а не этот человек воздух. Ваш противоположный знак, кстати, весы. Вот весы и овны. Это как бы плохая плохая энергия получается. То есть совершенно противоположные знаки. Ну, королева мечей – это женщина, может быть, не только элемента воздуха, это может быть человек определенной профессии, связанный вот с интеллектом, так как меч – меч – это символ ума, интеллекта, наших каких-то интеллектуальных способностей. Это может быть адвокат или психолог, может быть человек умственной профессии, профессор, либо женщина с мечом, то есть, может быть, женщина-хирург или дантист, или женщина, занимающаяся эстетикой, то есть, эстетика лица, может быть, тела, это какие-то уколы, красоты, что-то в этой области, ботокс, или вот как бы... Единственное, что вот я эту карту часто называю карта снежной королевы. Это люди, которые не очень любят показывать свои эмоции. То есть все у них расчетливое в голове. расчетливые не в плане денег, а они просчитывают всю ситуацию, просчитывают все время. Поэтому им не до эмоций. Так вот. В ближайшем будущем у нас рыцарь мечей. Рыцарь – это движение. В данном случае карта, которая призывает вас... Которая как бы подстегивает даже вас, реализовывая все свои планы, все свои амбиции вперед из песней. Вот об этом говорит эта карта. Ну, а еще, естественно, рыцарь мечей это может быть молодой человек или молодая дама, опять человек воздушной стихии, опять человек умственных каких-то, знаете, интеллектуальной деятельности. Может быть, студент медицинской, медицинского института Или человек, молодой адвокат Или еще что-то Или какого то интеллектуального труда Человек, занимающийся с острым умом Или наоборот, острый язычок Бывает такой человек, саркастический Вот так вот, что-то в этой области Этот человек вот, в ближайшем будущем Или призыв вам, двигайся, двигайся вперед Даже не задумывайся Если есть какие-то амбиции вперед из песней. Ну, тема, тема разбитого сердца продолжается для вас лично. Или вы знаете, такое чувство, вот карта в позиции эго. Может быть, вы эту травму, может быть, травма давным-давно уже была, но вы вот эту тяжесть, боли то в себе так и несете уже, может быть, даже не один год даже. Потому что десятка мечей это – вот этот вот нож в спину, а выпало в позиции вашего эго, вот описывает вас. То есть вы с этой тяжестью, с этой болью, с этой ношей так и живете. А вот по десятке мечей она и говорит вам, что пора, пора просыпаться, пора подниматься, пора излечиваться от этой вот душевной или какой-то вот предательства какого-то, или еще что-то, какой-то эмоциональной травмы вам, пора как бы излечиваться от нее. И это единственное, что вот позитивно в этой карте, это 10, что это конец цикла, пора возрождаться как бы. В вашем окружении шестерка кубков, карта, в первую очередь, детей, то есть, если у вас есть дети, то дети будут радовать. Для кого-то, может быть, принесет детей вам, то есть, если вы ждете, хотели бы завести ребенка, то тоже возможно по этой карте. Ну, а еще карта, карта прошлого. Карта говорит о том, что вот в ваше окружение может постучаться кто-то человек из прошлого, человек, с которым вы когда-то пересекались, дружили, общались, друг, родственник, либо кто-то из бывших. Причем карта, знаете, такая добрая. Тут Кто бы этот человек ни был, как бы ни развивались ваши отношения, как бы они ни закончились, то вот по этой карте человек придет с миром. Либо будет проситься назад, либо вы будете, если это друг был, вы будете вспоминать прошлое, все будет очень приятно. Человек, может быть, будет говорить, признается в том, что он виноват был, не прав был. Вот что-то в такой плане, что-то, что, -то, что вот позитивно очень по этой карте. Надежды и страхи, может быть, и так, и это. Если кто-то надеется... Кто-то из женщин может быть хочет превратиться вот в эту королеву кубков, это влюбиться, хотели просто хотите просто влюбиться, быть вот этой женщиной с полной чашей любви. Вот так вот. Для мужчин, может быть, вы хотите встретить вот такую женщину мягкую, чувственную, потому что королева кубков она чувственная, она заботливая, она ласковая, нежная, мягкая. Вот это вот все а женщина элемента воды, рыбы, раки, скорпионы или вот так, как я ее описываю, любого знака зодиака. То есть, а кто-то, может быть, боится эту женщину, кто знает, что у вас было, как у вас пересекались пути с кем-то, и что, может быть, это не любовь у нее в чаше, забота и позитивные эмоции, а может быть, яд у нее там какой-то, потому что часто иногда, кстати, когда, например, король, Кубков. Это мужчина, может быть, у которого проблемы с алкоголем. Алкоголь – это яд. То же самое здесь тоже может быть. Может быть, это яд в этой чаше у нее какой-то. Ну, а в ближайшем... Ваша последняя карта, кстати, финал. Это восьмерка куб, Пентакли. Замечательная карта в плане финансов. Хотя бы финансов у нас все очень позитивно. Потому что хорошая зарплата вот по этой карте. Хорошие выплаты. Почему я говорю про зарплату? Потому что карта мастера своего дела. Человек мастер своего дела. Он педант. Он обращает внимание на каждую деталь, когда вот этот человек работает. Это человек специалист. К нему направляют. к Его рекомендуют. Часто, когда я вижу карту эту карту, мне всегда представляется человек, который делает работу своими руками может быть ателье у женщины может быть она парикмахер и к ней очередь может быть вы мужчина и вы э, какой-то там плотник я не знаю что-то вы выполняете своими может быть вы э, сантехник или что-то и к вам очередь прям вот стоит что-то потому что вы замечательный мастер мастер своего дела даже в офисе где-то вы что-то работаете вы специалист вот, в этой области и вы все знаете по этой по этой работе финансово хорошая карта но есть еще, есть еще куда двигаться, потому что после этой карты есть еще девятка, десятка, туз. То есть есть еще прогрессия, можно еще и дальше. Но и сейчас уже очень хорошо и комфортно. Вот, вот так. Ну, давайте посмотрим все-таки про любовь. И первые три карты для тех, кто в паре. Восьмерка мечей, паш посохов, карта императора. Очень двойственная какая-то ситуация. Во-первых, карта императора, ваша карта, старший аркан представляет знак зодиака Овнов. Восьмерка мечей говорит о том, что вы чувствуете себя загнутым в угол или загнутый в угол. Безвыходное положение. Не видите выхода из этой. Хотя выход вам прямо карты показывают есть. Паш посохов – это вот первые шаги направления. Может быть, вы чувствуете себя загнанными в эти отношения? Выход есть. Начало новое есть. Вот Паш посохов это новое начало. То есть ни в коем случае откройте глаза, и вы увидите, что нет безвыходных положений. Выход всегда есть. Следующие три карты для тех, кто одинок и в поиске. Двойка пентаклей. Десятка пентаклей. И тройка кубков. Но я, не, я думаю, что вы недолго будете одиноки в поисках. Простите. Десятка пентаклей – карта семейная, причем человек может быть очень обеспеченным или за обеспеченной семьей, или вы оба вот сложите свои финансы, и получится очень хорошая такая пара с хорошим финансовым благопол благосостоянием но я не думаю, что вы кинетесь прям как в омут, в омут с головой в эти отношения. Вы очень трезво ко всему отнесетесь и все взвесите, потому что двойка пентаклей это когда мы взвешиваемся за и против. Будет, будет прибудете представлять этого человека своим близким, своим друзьям. Будет какое-то, знаете, такое посиделки какие-то совместные. Будут какие-то вот вечеринки. А может быть, вы на вечеринке где-то встретите, кстати, своего вот будущего возлюбленного или возлюбленную по тройке кубков. Ну, замечательно. Ну, давайте посмотрим про финансы. Кубков опять у нас. Ух ты, карта мира. И восьмерка мечей. Ну, а те, кто финансовые чувствовал себя, может быть, завязанным чем-то, может быть, например, не можете уволиться с работы, потому что у вас ипотека, какие-то кредиты на вас, или еще что-то, что кто-то человек из прошлого, может быть, вам предложит новую работу начальник, с которым вы раньше работали, или бывший коллега, или еще что-то, или кто-то чего-то вы встретите, и человек скажет, что... Человек этот э, изменит вашу ситуацию, изменит вот эту ситуацию восьмерки мечей безвыходного си ситуации, то есть что-то поменяется. Причем что-то может быть э, это расширение, расширение ваших полномочий, то есть может быть повышение в должности, э, повышение по службе, может быть даже за границей. куда-то вы поедете работать где-то за границу, потому что карта мира это вот а, весь мир перед вами, какое-то расширение каких-то, э, может быть даже связей за границей или еще что-то, или вы поедете куда-то. Тоже замечательно. Самое главное это вот это разрешение этой ситуации, когда вы чувствуете себя в какой-то как, загнанном в угол. Я в безвыходной ситуации. Не могу уйти с работы, мне здесь не нравится, но уйти я не могу. На мне долги, на мне кредит, на мне дети, там, или еще что-то. Тут ситуация может очень резко измениться. По карте мира это еще окончание, успешное завершение какой-то ситуации, которая дает возможность вам на